Бестоланность материя и материал. Я видел клетки очень странных тварей, Да вид здоровых и больных внутри. То было место, где и не солнце жарит, но на угольных весы жгут кишки. Там стали розово широко стали к сети, а Фигуровская клевещит звонит, и помогают им и те, и эти, кого сама забава веселит там ректор гусев пляшет на могиле образование и гнездо берет за этот танец в перманентном стиле. там устамелим слава и почув там если выбился из грязи в князи, то сам себе и царь, и Бог, и псих. Литературу там набил Берязев, а философию прибрал Донских. Thank okay. you.